Привет, с вами Антон Чалей, и сегодня мы будем делать охренеть какой здоровенный бургер. А еще, кроме того, что он будет большой, мы смешаем бургеры с Макдака, с KFC и с Бургер Это будет просто убойственный здоровенный бургер Франкенштейн. Скорее всего, по вкусу он будет просто божественный. Но это не точно. Ты хочешь спросить меня, зачем я это делаю? Потому что мне весело и потому что я это могу сделать. А если я могу, почему бы и не сделать? Итак, мы приобрели 5 больших бургеров. Это чизбургер Делюкс с двумя котлетами. Чизбургер Deluxe 2 и Чизбургер Deluxe 3. Также мы взяли вот такой вот The с Burger King. И мы взяли классический шеф-бургер с Также вы, наверное, заметили, что у меня какая-то хрень с экрана. Это палочки для суши. Не знаю, почему они в таком объеме, но они нам помогут удержать этот бургер, потому что он будет здоровый. Скорее всего, он просто повалится. Давайте все распакуем и выберем какую-то основу для бургеров. Потому что он должен на чем то крепком стоять. Ммм, KFC. So good. Также пишите в комментариях, какие бургеры вы больше любите и откуда. Или вы вообще не любите бургера. Насколько крепкая основа? Наверное, у KFC она чуть побольше булка. Хотя у них, смотрите, примерно одинаковые бургеры. Как у KFC, так и у бургера не с QC, у Бургера Единственное, что у Чизбургера Делюкс у него намного побольше будет основания само по себе. Не знаю, как он удержится, но ладно. Будем пробовать. Распаковываем второй Чизбургер Делюкс, третий Чизбургер Делюкс. Вкуснятенько. Um, num, num, num. Так, мы берем, значит, тут две котлеты, но они такие какие-то малюсенькие, но салата зато навалили очень много сыра. Берем второй бургер, я думаю, все-таки нам сохранять вот эту вот булку, чтобы как-то было более-менее устойчиво. Короче, эти котлеты <laughs> немного меньше основания, поэтому если я просто котлеты наложу, то они неровные, и я думаю, бургер быстро распадется. Кстати, может даже палочки для суши нам не понадобятся. Смотрите отличие котлеты, да, с Макдональдса и с Бургер Кинга. не знаю, может мне именно такие навалили, Немного темненькие котлеты. Котлета здорового человека и <смех> котлета-курильщика. <смех> выглядит это, конечно, очень вкусно, но я тоже представляю, что это, конечно, очень, наверное, жирно. Самое забавное в PFC, да, такой кусок. Кусок прям цельной курицы. Он такой неплохо выглядит. Вот. Он уже становится очень глушительных размеров. Не знаю, как это видно на камере. Немного потрем его с булочки. Я не знаю, просто будет больше соуса, наверное, он будет вкуснее. Но это тоже не то. Берем, распаковываем. Тут прям две большие котлеты. Я, если честно, не умею готовить. Поэтому я делаю только так. Он чуть-чуть хочет свалиться. Потому что котлета с KFC, она <смех>, реально тут такая очень большая. Давайте попробуем укрепить его палочкой для суши, потому что он будет разваливаться. Оп. Странное ощущение, когда пропихиваешь эту палочку внутри бургера. Это просто что-то нечто, нереальная вещь, я не знаю, честно, сколько тут котлет, хотя давайте я посчитаю. Раз, два, три, четыре, 5, шесть, семь, восемь, девять. Девять котлет в нашем бургере, он реально здоровенный, по подсчетам тут больше 1500 калорий, это дневная норма женщин. Прикиньте, это бургер с Макдональдса, KFC, Бургер Кинга. Просто я попробую съесть этот бургер. Это охренительно вкусный бургер. Особенно если вы не можете выбрать между Макдаком, КФС и Бургер Кингом, то вам стоит сделать просто такой бургер. Все, вы просто едите общий бургер со всего. Конечно, я при вас его съесть не смогу. Первое, что это будет очень стрёмно, <роле> весь салат полетит сюда. На второе, что я просто физически не смогу съесть настолько большой бургер. Если вы хотите увидеть еще что-то яркое, какие-то новые сумасшествия, тогда конечно подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой инстаграм, добавляйтесь в контакте, ставьте палец вверх этому видео и пишите, какие бургеры больше всего любите вы. Да, еще чуть-чуть, пока ты не ушел. Просто живите в кайф, делайте то, что вам нравится. Вот я сегодня делаю, я просто безумно счастлив. Это, конечно, странная идея, совместить столько бургеров и сделать из них большой, но это просто весело. Так что я вам желаю как можно больше веселиться. Всем пока!